Огромная благодарность Дмитрию Анатольевичу за мои возможности совершать пешие прогулки. Когда я пришла к нему со своей проблемой, с правой ногой, которая вообще не хотела ходить, не хотела подниматься на ступеньки, не хотела вообще выполнять никаких йоговских упражнений для меня было проблемы сесть даже по-турецки не то что уж там что-то такое более сложное сделать из йоговских асан и работа довольно-таки тяжелая для меня была потому что это больно но результат я почувствовала после первого же сеанса я смогла пробежаться до э, метро Повелецкая, э, а на следующий день половиной э, тысяч шагов пройти. И дальше э, мы продолжаем с определенной периодичностью работать с моим крестцом, с моей поясницей. Э, Митрий Анатольевич очень упорно работает с меридианом желчного пузыря. Я думаю, что то, что я похудела, это тоже результат его работы, усиленной с меридианом желчного пузыря. Это довольно-таки жесткая э, штука. Нужно быть готовым к тому, что будет больно. Но облегчение общее наступает практически сразу. Сейчас, наверное, я в общем прошла уже 12, скорее всего, сеансов, может 11, сначала 6, а сейчас уже 5, и скоро 6 пройду. Я чувствую изменения и общего состояния тоже, не только улучшилось состояние моей правой ноги, но и общее состояние тоже улучшилось. Еще раз огромная благодарность.